Почему сегодня все девчушки дарят нам подарок без делушки? и за бойки не ругают мамы, называя сыном самым-самым. Праздников на свете много разных, но мужской один всего лишь праздник. В этот день февральский день прекрасный, я тебя поздравлю, одноклассник. Пусть будет классно дома и в школе, пусть будет праздник самым веселым Даря подарки, девочки снова, Мы отдуваться будем восьмого.